Это не я был, это кто-то другой! Я не верю тебе, ты его убил! Я не знаю, кто этот твой Генри, но не убивай меня! Я, честно, его не убивал! Чем отмекиваться? Ты его убил! Не убивай меня! Нет. О oh, нет, безумный индус, не убивай меня Прости, но я араб